Читаем пример. Два плюс ноль. Рисуем две точки. Один, два, ноль. Будем точки рисовать? Нет. Складываем. Один, два. Где цифра? Два. Вот цифра, два. Пиши два. Молодец. Следующий пример. Читай. Да, вот уже будет с минусом. Подожди, читай. 6. Минус. С у нас заниматься сложнее, чем с вами. 6. Рисуем 6 Марины. точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Минус 4. Зачеркиваем. Четыре. Зачеркивай четыре. Один, два, три, четыре. Сколько осталось? Один, два. Пиши два. Следующий пример читаем. Пять плюс четыре. Пять. Рисуй пять точек. 5. Рисуй четыре точки. 1. Давай. Давай. Давай. Один. Два. Три. Четыре. Знак плюс. Значит, складываем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Пиши девять.